Алистер Оверим, собственной персоной. Как думаешь, что получится, если скрестить это вот с этим и с этим? И не говори, блин, генетическая загадка ММА. Давай так, ты подпишись, досмотри видос до конца, а я попытаюсь скрестить бульдога с носорогом, и в конце мы узнаем, почем нынче генетика в фотошопе, ага. Да ну нахер это интро. Беру кулак, зажимаю мозолистую руку свой и... Нет, совсем не то, о чем ты подумал. А манипулятор номер пять, в простонародье мышь. Под мышку зажимаю инструмент полигонального выделения номер 3, в простонародье стамеска. И начинаю строгать, постругивать зрителей, попугивать. Вот, глядишь, и выстрогался кулак, твердый, как мое решение качать переспутером. Стамеску пока не зачихляю обратно. На очереди Алистер Оверим ждет своего строгания и народного признания. Что прекрасно в стамеске, как в мировом феномене ретушки дизайна, так это полная стопроцентная предсказуемость, сравнимая разве что с падением рубля и дорожанием дефти. Кулак, не будь дурак, потол не совпадает с Алистером чуть более чем полностью, и попытка отмахать его прожигатором ни к чему хорошему не привела, как видишь. Ну что ж, у нас есть орудие потяжелее. Воруем цвет со слоя Алистера Оверима более технологичным способом, а именно меню, изображение, коррекция света, подбор цвета. В этом окне, я полагаю, тебе не нужно объяснять, что потыкать палочкой. Если все-таки нужно, пиши об этом в комментариях. А Разберемся ага, а вот и цвет, то что практолог прописал. По Пфеншуй надо бы кулак спрятать под маску и провить его кистями в нужных местах, но реальным пацанам этот весь ваш фэн-шуй хорошо рифмуется с более понятным пацанским словом, поэтому не надо нам вот это вот все. Я беру сестерку и тупо стираю нахрен все лишнее безвозвратно. Дальше немного пластики магии и щепотка фантастики. Осталось подровнять немного батону и размыть ее и совсем немного фотошопской косметики и пластической хирургии. Реально, иногда, мне кажется, я понимаю пластических хирургов, когда требуется собрать очередного Форгенштейна из кустов плохо совместимой плоти и костей. Слишком гладко гладкокожий кулак ты не находишь? Чего-то явно не хватает. Ты же предполагаешь чего? Правильно, высокочастотные текстуры небритого листера. Ну что ж, снова выпускаю наружу своего внутреннего пластического хирурга порезвиться. Страшно подумать, как бы я удовлетворял эту склонность кормсать и пилить в дофотошопскую эпоху. У меня были бы все шансы загреметь в очередную серию очер но слава электрическому богу, у меня есть Photoshop, не Алистер Оверим и самоизоляция. Теперь я могу натянуть его в брутальную кожу на брутальный кулак таким же брутальным способом. А именно через отделение шкуры на отдельный слой, пропускание шкуры через фильтр, цветовой контраст и смешение его с кулаком в режиме мягкий свет. Пару раз надо провернуть эту операцию со всей композицией, чтобы жизнь медом не казалась. Загоняя пластического хирурга под лавку и. Здравствуйте, Рембран из Пикасса. Надо же хоть в чем-то почувствовать себя художником, особенно когда не умеешь цветокор, но раскушал такой чудесный инструмент подворовывания цвета с другого слоя. Разгоняя по цвету Алистера Оверима и рукастый фон. Делаю вид, что соображаю в перспективе и размытие. Надо же хоть как-то повыделываться и порулить в наворочных плагинах фотошопа. Кто-то посмотрит и подумает, что имеет дело со вторым марком Рибо или с третьим Гибурденом. Ха-ха, блин. А это мой любимый рукожопный цветокор на все случаи жизни Слой карты градиента, выбор этого самого градиента и тупой перебор вариантов смешения слоя Авось кривая вывезет и получится что-то не слишком убогое и тошнотворное Вот так вроде ничего Теперь смотри внимательно Пока я накидываю виньетку, у тебя есть последний шанс избавиться от кошмарных снов посредством подписки на канал и проставлением лайка А чтобы с гарантией спать спокойно, Минздрав рекомендует пройти по одной из этих двух ссылок и посмотреть следующий видос таким же грубым и непредсказуемым методом фотошопства. Будь здоров!